Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Что происходит сейчас по всему миру? Идет необычная война. Война за планету Земля. Помимо того, что пришельцы не смогли захватить нашу планету, они решили ее изнутри уничтожить. Это очень странно звучит, но на самом деле там есть логика правды. Если сравнивать все моменты, которые мы сейчас видим по всему миру и происходят они очень тщательно, то мы с вами прекрасно понимаем, что три месяца назад люди, которые занимаются природными явлениями, ужаснулись о том, что стало происходить. Еще три месяца назад множество очевидцев считали, что это все пройдет. Резкая, необычная жара. Резко похолодание, потом наводнение, потом землетрясение. А, теперь... а теперь у нас происходят вулканы, которые спали тысячу лет, а если не больше. Но как объяснить ситуацию на Земле? Еще в 1873 году один ученый утверждал, что Земля будет воевать с людьми, но никто не принимал его близко к сердцу. Помимо того, что ученые еще в 65 году сказали, что Земля будет меняться, никто также всерьез не принял. Сейчас мы видим картину совсем обратную. Еще один ученый в 92 году сказал, что Земля будет меняться через 200 лет, но Случилось непоправимо. В 2021 год случилось множество явлений природного характера. Стали смотреть ученые необычные факты проявления угрозы. Земля начала вертеться то быстро, то медленно. Но удивительно то, что помимо того, что стало происходить, множество людей не верили до тех пор, пока не увидели, что вулканы стали просыпаться. Сейчас мы видим картину необычного явления, которое происходит по всему миру. Испания, Индонезия, Япония, Китай, Канада, США и так далее. Все страны имеют любые проблемы в своей экономике. Но это... Необычная проблема появится у каждой. У каждой планеты есть боли, которые она сейчас выстреливает. Но как теперь происходит тот момент, который никто не ожидал? Мгновенное, необычное явление, которое забирает множество боли у нас на Земле, происходит на поверхности. Земля уже тысячу, а может и миллионов лет уже страдала от такой боли. Но пришельцы решили ускорить этот момент. Они разбудили вулканы для того, чтобы выпустить лишнюю энергию, болезнь, которая находится под землей. Это необычное явление, которое ученые не могут разгадать. И мы видим необычные кадры, как НЛО цели свои ставит над нашей планетой помимо того что происходит сейчас мы видим эти ужасающие кадры мы не не можем изменить ничего пока что это все засекречено но мы видим только то что происходит на наяву кадры которые нло целенаправленно будет вулканы по всему миру это очень странный момент но суть в том что у каждого вулкана есть Взрыв, страха и необычных истин явлений. Это химическое оружие, которое скапливалось под землей очень тысячу, а может и миллионов лет, может попасть в атмосферу. А дальше вы почувствуете на себе химическую реакцию. Скорее всего, будет что-то другое, как миллионов лет назад с динозаврами. Но будет ли на самом деле? Но мы можем только смотреть издалека что происходит но теперь самое интересное почему множество ученых знали о проявлении такой угрозы но не хотели говорить а уже поздно повторять те слова которые были сказаны 2 два года 10 лет сто лет назад никто не сможет остановить эту угрозу даже инопланетные существа вы смотрите необычные видео но Самое необычное еще впереди. А теперь самое необычное и страшное видео, которое также было заснято. Посмотрите внимательно на этот объект НЛО. Это самый древний корабль, который находился также под землей. Он вылез. И он находится сейчас над одним очень страшным вулканом. Его действия, его момент, который вы видите, очень ужасающий, и объяснить ту или иную ситуацию очень тяжело. Для чего НЛО находится над этими вулканами, объяснить никто не может. Догадки ученых только идет огромным, необычным путем. Скорее всего, они думают, что они хотят остановить эту угрозу. Люди делятся на два типа. Вторые думают, что на самом деле НЛО будет вулканы, чтобы закончить свои Начатое дело. Они хотят захватить нашу планету и организовать свою поверхность. Для этого им надо, чтобы на вулканах химическое вещество переделало наш кислород. Но множество живого организма, который дышит воздухом, помрут. Такие же планеты мы уже видели. Марс, Юпитер, Сатурн и так далее. Они также без атмосферы и без кислорода чей сейчас путь мы не знаем сколько лет еще земля сможет держаться от этого натиска также никто не знает но скорее всего момент того что мы с вами видим и слышим все изменится и изменится в нехорошую сторону ну а пока что дорогие друзья вы смотрите этот необычный видеосюжет то знаете где-то недалеко от вас еще проснулся один. Волкан.